О, там шляп. О, блядь! О, о... Блядь! Как мне хуёло стало, сука Начинать. Привет, ребятушки, с вами снова Руслан и мы продолжаем играть в The Conjuring House а, в предыдущей серии. Я не совсем помню, что было, давайте посмотрим. Так, стуэтки, болторез, все такое. А, как вы видите, о господи, как же темно, а, не туда выбежал. Я, хром... я сделал себе хромакей. Этот хромакей, не помню, запись вошло это или вырезал я. Я купил себе хромакей, вернее не хромакей, а да, да, да, был этот все в записи Обычную ткань. Ну и как видите, она работает, но не то чтобы очень хорошо. Чтобы она хорошо работала, нужен хорош... хорошее освещение. Вот. Сделал, какой я мог. И то оно мне бьет в глаза. И вообще, когда ты записываешь, получается, хоррор, по идее, для атмосферы надо бы выключить свет. записывайте в темноте. В принципе, когда отключаешься, вливаешься в эту игру. Тогда, тогда, тогда. И так напугаешься, в принципе, я думаю. Вот. А почему плохой хромакей? Потому что, ну, вы видите там шумы на заднем входе. Нет, сзади меня. Так, дверь разблокирована. И вот в эту комнату я еще раньше не попадал. Это у нас какой-то... Блин, наверное, я зря сделал так громко. А, нет, нет, давай чуть-чуть хотя бы играем потише. Что у нас здесь есть. Ой, блядь. Fuck you Как же не начать э, Игру Серию С какой-нибудь смерти Все, я думаю, достаточно Она свалила. Так, мам, сюда. Вот, и делаю я свет Если слишком близко вот так приближаться Тогда у меня лысина будет э, Сильно блестеть и, не знаю, некрасиво будет. Она не просто блесит, она как-то некорректно отображается. Ну да ладно. Так. Идем обратно. Можно было бы, конечно, записаться на втором этаже, чтобы особо не бегать. Но я думаю, мы больше не будем умирать в ближайшее время. Я на это очень надеюсь дебил блин с этой стороны закрывай так окей пока что не нажимаем на часы я так понял на да на любые смотри что можно часы вот эти которые стоящие так и если что у нас ноль талисманчиков Неплох. так что здесь еще есть вот четверо у нас часов, своей и батарейка. Видели, да? Ничего не произошло. Когда здесь сидит. Где... Нет, произошло. Найкерку пошел. Булюдышницы. А, ну, видите, у него аура. Если заходишь, заступаешь в эту ауру, тогда все, те крышки. Помните, как я там на чердаке промансовал? Вот, что, что было бы, если бы я тогда наступил. И мы нашли, получается, последнюю статуэтку, вид Поздравляю всех. Себя впервые. Че, еб твою мать. он короче исчез с такими звуками ладно как скажешь давайте сохранимся почему бы и нет потому что мы достигли прогресса и в случае чего чтобы не перепроходить это заново по сто раз так нам не сюда заново Я хотел бы связаться с духом Элдвина Аткинсона Я зову тебя Ты здесь со мной? Элдвин Элбиен, я приглашаю тебя присоединиться ко мне. Пожалуйста, дайте мне знак, если вы здесь. Если бы у меня в комнате тоже выключился. Элден, это был ты. Сейчас будет так. Yes. Ну или нет. Ну или no, в смысле? Должна вот эта штучка перемещаться сейчас. Неожиданно, чтобы я всрался. А я могу что-нибудь делать? I repeat Was that you, Aldrin? Я повторю, это был ты, Элден. Это был ты, Элден. А Thank you, Спасибо, Алден. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне за этим столом. São... ج... G. O... A... O... V... W... Go. А Go. Go. Go. Go. Пожалуйста, Элдин, мне нужна ваша помощь. Ты? Ты должен. Должен... E. H. Не должен быть. Or... Ты не должен быть здесь. Ты e. да, не должен быть здесь. ты не должен быть здесь. Я знаю, And и прошу прощения за беспокойство. Пожалуйста, вы можете мне помочь? У меня только один вопрос. Да. I need to access the мне нужно получить доступ к Can сейфу. Code, Вы не могли бы сообщить мне код, пожалуйста. Нет. Схирарин. Да. <laughs> ну, я то же самое сказал. Могу. Могу ли я спросить, почему? Yes. Наверное. She. She. Watching. Учителька. W. Ш. Ш. B. А, ah, she will be angry, она будет злиться. Она и так злится, я тебе так скажу. No. Так что, да, я знаю, но я настаиваю. Пожалуйста, дайте мне код, скажи да в случае согласия. Yes так, Агридса, если ты мне поможешь, то я смогу помочь тебе. Я сожгу все эти артефакты. Так, 9, 8... Шесть девять восемь, шесть, шесть, и твой дух освободится. От души братуха. Все пизда, пизда нам короче пришла. Она идет, she is coming сейчас. А, нет. She's coming. coming. Ну это Очевидно. Вс и так, понятно. Так, тогда бежим быстро к Save Ruu. Идея не идем. Не, давай. Откроем сначала. 9866. Тербить разблокировано. Что у нас здесь? Офисное фото. Ага, и на этом фото как раз таки вот эта книженцы, который не доставало в нашем офисе. О, даро! Чё стерва? Знаешь, сколько этот стол, блять, стоит? Эй! Больно же... Только умеешь применять физическую силу А просто так значит, блять, куда бежать? Я сейчас, короче, нас запутаю и не туда приведу еще фонарик садится, вообще ништяк. Я нихера не вижу! А чисто по памяти... О, я кажется... Правильно иду, я надеюсь... А? Вообще не страшно. Так, ну так мы и будем, короче, бегать от нее, да? Эй, ты хоть бежать-то можешь, нет? Вот, кажется, нам сюда. Беги, говно. Все, закрывай. Вы не можете сохранить игру сейчас. Да сейчас вот. Возьму и сохраню. Так, ну все, шла, шла. Так, сейчас будет фрезы не всегда там у нас. Так, успокойся. Ну-ка, батареечки. Видите, как бы, ну, в принципе, когда играешь. Без света было бы лучше, но и со светом тоже, в любом случае, стрёмно, если происходит какая-то дичь. Правильно? Блин, я туда иду или не туда еще. Мне кажется, я не туда иду, мне кажется, туда-тут, в ту сторону. Ммм? Надеюсь, что я правильно иду, Но это не точно. Да, я, конечно, вообще не туда иду. Сюда это на первый этаж я попадаю. Вообще запертый Я не удивлюсь, если я ее открывал вообще в предыдущих сериях. И типа игра просто забыла об этом. Типа как пишет, что я открываю в первый раз дверь. А, срать все же. Да, нам идти, блядь. А, нам вот сюда идти. Ой, я... я первый раз вижу такое, чтобы он настолько устал, что взял, сам остановился и типа давай. Блин, нет, не Блин, вообще не иду. Короче, нам надо вот сюда. Сюда, вон туда. Надо, да, да. Но, да. вот Да, отлично. Все идет по плану. Ну, вот, например, я испугался, когда этого забываю ну забыл напрочь и не могу вспомнить как вот эти люди ну, пускай будет сектант какой-то не знаю у него маска чумного доктора что ли если я не ошибаюсь если я ошибаюсь поправьте меня в комментариях пожалуйста так все мы идем в подвал Потому что в подвале были точно такие же стены. А, возможно, мы попадем в подвал и выйдем потом с той стороны. А, нет. Тут, в принципе, довольно-таки освещено. Это, я так полагаю, второй артефакт. Ну, хорошо, допустим, я возьму второй артефакт. О, масочка. Так, а почему у нас здесь фпс так тоже сильно прочитает? Ой, я и маску могу сделать. Вороне а алтарь застрял на зоне. вороне глаз. Найдите глаза ворона, окей. Артефакт, колдовская книга. Такая с кожей зашитой как будто и... наверное, Вороне империя, ну Все погнали сжигать тогда. Да fuck you. Следит, в этот раз не так страшно было. сходить сохраниться а потом Быстрее ты сука вот ты сука не можем мы о беги беги беги беги беги беги беги не смей блять все пошла тут срак из-за того что у нас был артефакт мы короче не могли Зайти и сохранить, представляете? Ой, ой, ой, так, так, блять. Артефакт колдовская книга был, сожжен. все отлично, а то у меня игра вылетела, блин. Как только мы сохранились, она не вылетела, она зависла. <coughs> Я нажал Escape и на этом все Ну и как бы действительно на этом все Потому что я Не знаю что мне делать дальше Сейчас мы будем какое-то время Блуждать Искать Комнаты которые можно открыть Я так понимаю Короче У меня нет слов У меня тупо нет слов То ли я В конец блять Невнимательный Да? То ли игра такая неочевидная Ну сами подумайте Сейчас вам потише делать Какого хуя, блядь, извините за выражение Нельзя было сделать какую-то э, Катсцену Того, что, блядь, выпадает ключ Оказывается, в тот момент, когда я сжигал книгу Из нее, блядь, вывалился ключ не знаю как так произошло, но На том месте оказался ключ И вот сейчас он должен быть вот здесь Раз уж я здесь его сжигал Ну вот, окей, я сжег такой, блять Смотрю в костер, а тут ключ, блять Который нихуя не видно Сейчас мы идем наверх. Будем вот даже.. И, и, и, не знаю, наверное, Ну, теперь все проблемы решены. И опять же, хороший схователь Спасибо всему Блейку Пришлось опять пересматривать его Запись со стримов Потому что нигде нет прохождения по этой игре Просто если будешь, ну будет найти ключевый Я как бы сам добился того, что нашел этот ключ. Я даже не знал о его существовании. в купи. Жог эту книгу. Все, здесь мы ни разу еще не были. Так что.. Давайте будем внимательными. произойти все что угодно опа Ду -ду -ду -ду. <къем> стоит. стоит хорошо там... там... там... там... батареечка здесь там дверь застряла и давайте стараемся сразу все запоминать где что, что куда там дверь застряла сюда идем о, у меня федерок. новый, я Видите, ключ козеровые какие-то темные купы. Очень тёмные. Тут меня холодно, то есть что? Моя жена была так. Так, холодная сегодня, но у меня почти нет возможности видеться с ней. Она скрывает тайну. Вчера я проснулся ночью, испытывая жажду. Пытаясь найти стакан воды, я бросил взгляд на свое окно и увидел, что какие-то люди в черном выходят из дома. Мне было интересно, что они делают в моем доме после полуночи. Но когда я спросил свою жену об этом сегодня, она ответила холодным тоном. Ты в бреду, дома никого не был. В чем причина ее лжи? Я уверен в том, что видел Элвин Аткинс. Я даже было начинал подумывать, что у меня может быть что-то с игрой, не то какая-то версия с там нужно, там, Версия у меня какая-то старая, может быть. Нужная пропачка там более новой версии. Не то, -то вообще не полной ноль. и какие-то разработчики сделали не знаю не очевидно что ли этот момент общем, ладно просто просто просто забейте Еще. ну честно признаться про вот это вот место я тоже не видел Блэка. Ну ладно. О! А у нас здесь. О. О. О. е -бой. Это Вороний Глаз. А значит... Теперь мы можем... А, еще второе. Ну ладно. Так, идем. Один мы нашли. Здесь мы все исследовали. Здесь у нас таинственный ключ, там ключ-казерога. Ну это все. А там нам стилет нужен. Вот у нас еще одна дверь. Здесь там будет что-нибудь. Что нам? что нам поможет там лом или еще что-нибудь Блять, есть Блядь В смысле знак Деда? Сука О, блядь! О, о, Блядь Как мне хуёво стало, сука Я уже дверь закрыл, Севру, блядь, дела меня убило, нормально, нет? Ой, чё-то я вообще не ожидал, как всегда, блядь, э -э никакой музыки ни хрена нет. На появилась, у меня в натуре аж до кончиков пальцев, короче, меня, блядь, пробрало. Mm -hmm. Сука. А знаете, почему так случилось? Ладно, потом я встану. Что-то на ищу, ищу потому что я типа искал искал искал искал искал искал и заебался куда какая-то фигня пропал какой-либо страх вся фигня Появился еще раз поешься эти ебучку поступаем. Послушаешь, я не знаю, конечно. Так, тогда мы пройти не заряжай Сейчас она опять двигает. Райдер это будет сторона, где-то у Сейв Да, я куда-то попал. Сейф. Я то двери и комнаты. Нет, вроде как правильно, наверное. По сейфу, чтобы... Баласик, ну... Да ты вообще, блядь, ты в что ли? Ну блин, где ты это? Ну, не знаю. Не то чтобы где-то раньше было, но типа только у меня что-то начало получаться. Сразу начал мозги у нас в этой комнате нихера ходу делать что и так нет такого ключа Стрелец, кажется, иди и закрепи а, пойдем Так, заканчивать надо. скоро буду не заканчивать Спать уже пора, но это, наверное, монтировать не будем. Не, не уверен, может конечно, поставлю. Не знаю, еще надо будет кто. Блин, сейчас мы поедем вверху. Девочка. Да. А? Живи, ну, что здесь? Да. или Да. вороний глаз? Вот Да. Все, Да. Да. глаза нам. до сейва а потом можно будет будут можно будет пойти за воронними глазами но я сделаю это в следующей серии я не знаю насколько по минутам выйдет эта серия мне кажется вообще в не 10 15 максимум мне кажется на первый этаж пойдем на второй этаж Теперь уже получается такое более-менее слепое прохождение, потому что ну, дальше я не, не смотрел, мне нужно будет найти ключ, ключ я посмотрел, промечая больше ничего не я. Ладно, что ж, на сегодня все, лайки, подписочка на канал, колокольчик не забывайте ставить. Увидимся в новых видео и спасибо за за просмотр.